Любознательным привет! Сегодня ученые порадовали нас усовершенствованным гемодиализом, уничтожением Герпи с вирусной инфекцией и новыми антибиотиками. Подробности далее.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 позволит проводить гемодиализ практически где угодно.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 А избежать этого можно только в случае, если подавляющую человеческую жизнь бактерии будут исследованы. Это были самые медицинские новости науки на сегодня. Пока.